Андрей, короче это, скажи правду нашим подписчикам. Ты когда видишь мои посылки, ты офигеваешь или нет? Не сердишься? Нет, не сердишься. Нет? нет? Я говорю, он у меня не сердится. Он говорит, если ты выписываешь, значит, это все нам надо. Да, камни, всякий бисер, значит, им это тоже надо. Ну, а только куда это все ставить? Куда ставить? Куда ставить? Найдем вот, место. Смотри, как они там В коробке. Дарина? Домик сделали. Но она, Дина, ну, ну, Дима, не, не дергай там голова. Все, идите туда. Все, не мешайте мне, дальше снимаю. Так, всем привет, друзья. У меня сегодня пришли две посылки. У меня Дима после школы пришел, и я его отправила за посылками. Я говорю, сходи у меня там две посылки пришли. Это у меня Республика Комни пришло почти 3 килограмма и затем семена вот пришли в этом Динара уже подрезала в конверте хлопала она и короче вот это у меня пришло откуда сейчас скажу коми. краснодарский край вот коми пришло это краснодарский край вот но вначале мы Покажем, что в этой посылке, а потом я вам покажу, что какие семена мы выписали. Ну что, друзья, начинаем открывать. С чего начнем? Смотрю, ты вот. И нет, нам надо открыть саму коробку. О, пилка. У -у. Андрей спрашивает, что у тебя там такое? Я говорю, сама не знаю, хотя я знаю, что там у нее. Помню я, как не помню. Я знаю, что там у меня. Дима несет, посылку сегодня рассказывает И это. И говорит, дети спрашивают, а видео обзор будет этой посылки. Дима такой. Вам не интересно будет, там лето, наверное, как всегда. Мне так неинтересно, интересно, не интересно. говорит, мы же все, все до конца видео смотрим. Паши. Дети-то. Мам говорит, будут ждать, говорит, обзор сниму и так. Да. Уйди, уди. Что там? Что там? Это для моей бижутерии. Может еще сюда весить? Где вот? Там еще. Это я с рук взяла. Хомячки, взаимопомощь. Ай, блин. Так, тихо, не лезь, пожалуйста, я сама вытаскиваю, и вот мы с ней переписались, Там... она... у нее магазин что-ли был, и короче она распродает, вы знаете, что коронавирус очень частных магазинов много позакрывала, из-за этого коронавируса, ну вот, и можно сказать, по дешевке она все распродает, вот это такие подставки для всего красивого изделия. это беси. вот это для Сережек я специально у нее попросила выписала. это для браслетов подставка сюда браслеты одевать. Вот. для фотосессии или что там да вот это идет. затем это надо будет еще настроить, хорошенько, красиво сделать. Это для короткой бижутерии, а это, а это у нас идет под лариат. Ну, то есть под длинные бусы, а, эти лариаты. А затем еще голове кружится, я не могу сказать. Что еще? Ну, короче, красоту, друзья, красоту наводить. Короче, друзья, еще забыла сказать, эти стойки кожаные, белая кожа, их можно протирать. Я думала, вначале материал, ну, слава богу, это из кожи. Вот здесь я доклею, подклею, чтобы она не шаталась ничего, у меня она есть клей. Тоже, тоже это вообще не считается, это просто это вытаскивается и, да, обратно, так и да. Это так и должно. Короче, все кожаное. И протирать можно. короче, вещь. Тем более, когда вот фотосессии делать или что, да, их замечательно просто сфоткаешь. На белом фоне это очень красиво смотрится. У многих мастеров, видимо. И мне как раз подвернулась вот эта женщина, которая продает в коме. Я не, не раздумывая даже заказала. Представляете, вот какая я баламутка. Так что стойки замечательные. замечательная. Мне все понравилось. Ты Давид Садись тоже? Всем привет, я пишу Айшатика, это вид. Это школа. И, и школа он пишет. Вот. И, и сегодня вот. Мы будем делать... Вот. Вот. Так, для этого мы берем... Икру. А sí. потом еще sí. красную. Да? Ладно, сиди. Ложку. Икру красную, которую мы купили. Нам потом еще ложку нам надо. Маленький. Да. а у нас, а у нас нету Алось, Сейчас ты-то. Сейчас я... я Алось, это обожаю эту игру. вот она. А Сейчас, подожди. Ну, вот сделали для ребятишки такие вот бродики. Такие бродики. Я так я взял, мне И так я ему должен, только я дай ничего мне не хватит. Ты да говорить. Да. А, ну, ну, так... а, вы... Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Машину продал, а штраф на говорить. Дай Вот Дай говорить. Дай говорить. Вот говорить. Вот говорить. Дай говорить. Дай говорить. Дай говорить. Что? Мама это, что, нормально? Да, нормально. Не психуй, всем хватит, всем! Мами. Они бутерброд делают, видишь? Знаешь, Потом ты поешь. Вот Маму, наши... сиди! Да. Маму, Мам, сиди! На, еще? Всем привет, друзья. Остановилась на чуток. Мы идем кормить хозяйство. Вот вчера сказали для курочек витамины 3 дня попоить. Вот они у меня. Хозяйство наше. Ну, короче, там знакомый Человек идет с нами. Ну, печку прачки, он там что-то жить хочет. И это. Андрею сейчас на работу надо. И каждый день он так бежит в 7.30 покормить хозяйство. Потом на машине уезжают в, соседний, в соседнее село. На эскотеку. Наня, ждете, да, с утра пораньше, так? Сейчас поить я буду витаминами, вам нельзя, вам нельзя, там цыпляток будет. Как всегда, ты мешаешь. Озар. Озар. Да-да-да. А? Че, как вы здесь? Вот, а, стоим. Все стоим, молодцы! А что будем yeah. брать? Отходы сейчас, каждый день в садике. Очень хорошо, а не каша, наверное, будет. На, Петя. Одна черная, черная, да, у нас? все есть, Кляшки все есть. Халки такие вон растут. это рыжая больше там белее вот они такие. Не пейте пейте не бойтесь я отойду шаг назад шаг вперед у всех есть кушать да андрей а вон клюет зерно-то начинает вон одна черный, черный как воронья красавчик у всех все есть, говорит, кушать ладно, пейте водичку пить надо, это витамин для вас сказали, поить вас надо все у вас есть Андрей на землю кинулся Майк, все всегда откуда у меня слабает. Гуси опять вышли. Не бойтесь, а. будешь хлеб, вкусный хлеб, вкусный, не будь частью хозяйским луком. Ты что такое вот жуёшь? Не надо бояться. Не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. К хозяйским рукам надо привыкать. Манька тоже долго привыкла. А ты-то боишься? Это девочка что ли? не девочка. Да, девочка. То всегда ты.